Здоров, решил я тут короче сыграть Фронза Darkness? И честно скажу, я еще ни в одной игре так сильно не тупил. В этом я тебя уверяю. Ну все, я сделал то, что хотел. выпустить, пожалуйста. Ну пожалуйста. Может надо в него взглянуться? Ты не два печально хочешь? Право. Ай, блин, что от меня надо? мне надо а, -а, а здесь за это время дверь была О, окно починили они а, решетку поставили Так а, может я просто выйти? Прости, прости. прости. Я... я не хотел. Старый, давай вылазим. Самогон привезли. Дядя Петя сделал. Ну, Алло. Сраные телепаты. Так, теперь мы сюда, здесь подергать нет. Хватит. Хватит, хватит, хватит. Другое дело? Ты, блин, так ненаглядь тебя в стену сломает. Да, да. О, спасибо, Здорово. Не, не, не, не, не лапы. Да, фань. Ставим. что, замочек? Реально. А может, я нашел? Подвинься. неописуемое ощущение того как я хочу убить разрабов так стоп не понял ты я видел тут кто-то был Эй, ладно. Да это точно точно. Это не оно. У -у -у, какой хороший трубопровод здесь. Он мне нравится. Когда клепал, а то он, наверное, думал, типа, похолода я сделал самую элементарную загадку, никто на ней не настрял. Сколько минут я это уже делаю? Если не часов. Ч за дичь? Полная дичь. Я не могу так больше. <с <Skill> <с> <с> Ладно, перт положим, я просто деградант F Респект Не понял, а, -а, а чё забегать не в крощёвки? Чё, чё мне надо Хватит! Подпрдывать на ушко. Света нет. Ч за. А что это Может на самом деле он добренький, он не будет там на меня не орать, там, не пугать. Хватит. Я сам решу когда мне фонарик вырубить Да, может мне дверь закрыть? Доволен? Я молчу. А, может откле... отклеить надо? Он хочет... может, может он даже на самом деле не убивать не хочет. Он просто хочет провести ремонт. Вот оно как. У меня очень плохое предчувствие. Врать не буду она не открывается. Ляж попойчи. Вот Значит пальчик плюс глазик плюс зубки равно ключ. Чего смотришь? Не, ну и абсурд. Теперь это какой-то поисковик, я так понимаю. Пальчики есть, ладно Глазика тут не было Ну, глазика не было А зубки? А где я зубки достану? Где я зубки достану, а? Знаете В нос палец пихать? Реально, как ему палец-то сдался Понимаю, там глаз и зубы Но палец Так, выруби глазная темнота Так, ладно, побежали у меня всё будет бежать вдоль стены. Я потерялся. Алёша, не перепал <с> тебе сегодня, не твой день. Ой, как мило. Ладно. На, забирай. Чао. Чао за дичь? Ой, блин, ладно. Заходим сюда, попадаем в какой-то лала-ленд. La -la На 180 градусов и назад. И... Попадаем сюда. Поднимаемся, можно этаж. Значит, мне надо было наверх. Идем к... Это дверной рай. И дверь в лифте. Ай, как опор! Надо позвать вот типа, под дверь, под типа, потолок. И мы попадаем в... Уж-то! Пожалуйста, скажи, что я все делал правильно. Все, что мне остается, это... Она раз... Ренна все равно Пропал человек. Ладно, Идем. Так, я нашел выход. <звы> не похоже на выход. <звы> да. Что-то, Россия не так вроде выглядит. Ну что, мне, зайти? Пожалуйста, только не закидывайте меня обратно. Фонарика нет теперь. Все, я кажется, игру сломал. Прекрасно. Хана игре, ладно. Заходим, как батя, в хату. Видим дверь. Заходим в нее. Здорово, старый! Ча сам. А, ты мне зажигалку даешь, как милая. Что происходит вообще? Здорово! У вас тут какая-то. Ладно, я не буду вас трогать. Простите. Наверное, я не в ту квартиру зашел. Ничего не произошло, даже хоть немножко. Теперь поду сюда, увижу нихре. но Друг, друг. Ха-ха, ты кто? Ладно. Ай, блин, это чего ж это абсурдная игра? Ничего, мне какой-то омега чиж встретит Смотря, чей? Я это прошел. Я был так недалек от конца игры. Клево. Что дальше? Просто конец на весь экран. Ладно, предположим, это конец. Прям конец с концом. Да? Это на самом деле конец. А тебя я хотел бы поблагодарить за то, что ты добрался до этого места и до сих пор слушаешь мои слова. Я постараюсь почаще выпускать видео, так как последнее время, честно говоря, мне делать нечего контента. Ух, сколько наснимал. Ладно, удачного тебе дня и спасибо за просмотр.